Подобно ветру вся и сразу без шаблонов чувства, фразы, дрожь по телу от постели, Мои глаза тебе все скажут, От тебя меня так мажет, Не будет все, как мы хотели, что литва Пусть горит моя душа, Хочу, чтоб до утра, А может, даже дольше, А может, навсегда Горит моя душа. Ночи нет ни дня, а может даже больше, а может никогда. Лара лара лара, ла ла ла ла ла. А может даже больше, а может всегда. Лара лара ла ла ла ла ла. А может даже больше, а может сошел с ума, птицы улетели. Представь, что нет ни снега, ни дождя, ни метели. Утихло вдруг гроза, дома опустили, но только ты одна осталась теле. Стоишь один, кипит адреналин, твои глаза рубят, Пошел с ума, птицы улетели, Представь, что нет ни снега, ни дождя, ни метели. Утихла вдруг раза, дома опустели, Но только я одна осталась на теле. Мы можем быть только на расстоянии и в невесомости. Хочешь упасть? Я не волить не стану. Хочешь лететь? Лети. Но я тысячу раз обрывал провода. Сам себе кричал, ухожу навсегда. Непонятно, как доживал до утра. Чем на век память?